Окей, все. Так, мы в эфире. Здравствуйте, партизанский костер у нас сегодня. Я вот и Денис у нас в студии. Все остальные у нас здесь вот в чате, да? Так, откроем сейчас его, этот чат. Напишите там, как слышно, как видно, все ли хорошо. И поедем. Давай, Денис, тебе слово. Понял, хорошо. Первый вопрос. Признак главный, самый главный, да, как от ни странно, это свое собственное ощущение. Поскольку. Да, у человека интуиция. А? Так, звук пишут. Дениса не слышно. Так, секунду. Сейчас я. Посмотри, одну одну секунду. Так, так, так. Ага. Так, сейчас я скажи что-нибудь. Нет, сейчас будет второй звук. Сейчас будет вас дублировать, как в прошлый раз опять. Угу. Так, еще раз скажи. Напишите, пожалуйста, слышно меня или нет. Сейчас должно быть слышно хорошо. Так. Дай телефон, я включу, посмотри. Да, посмотри. Телефон дай. Угу. Звук Дениса не слышно, сейчас... Запишут снова. Можно, можно повторить. Так. Да, сейчас звук. звук. Угу. А, Есть, что? да? Все нормально? Есть, да, отлично. Ну, давай, повторим, говори. Итак, первый вопрос для наших партизан. По каким признакам можно определить, что вы стали объектом оперативной разработки. Ну, первый, я говорю, признак, самый главный ⁇ это ваша собственная интуиция. Да, ну, бывает как болезненное состояние, которое называется бред преследования, когда человеку везде кажется, что его преследуют. Но вы знаете, как можно понять что это не болезненное состояние, а действительно вы стали объектом разработок, да? то есть сейчас масса технических средств, которые можно использовать. Но прежде всего записывать. видео. Видеорегистраторы есть в машине у вас. Вы можете записывать видеорегистратором. То, что происходит не впереди, а сзади вас, да, то есть смотреть, есть ли наружные наблюдения и так далее. Хорошим признаком, очень хорошим признаком того, что вас разрабатывают, является. Да, ну, то, что за вами установлено наружное наблюдение. Без наружнего наблюдения даже вести техническую свою разведку они не могут. Чтобы вести техническую разведку им необходимо, первое, да, это проникнуть в ваше жилище для того, чтобы проникнуть в ваше жилище, у вас там не должно быть, и вы должны быть подконтрольны, они должны видеть, где вы находитесь, то есть за вами установлена наружка. Если вы обнаружили наружное наблюдение, вы вполне можете допускать, что у вас дом кто-то орудует, кто-то работает, что-то у вас устанавливают, там всякие микрофоны, видеокамеры и прочее, прочее, прочее. Поэтому я говорю, вот главное это интуиция, то есть вы обнаруживаете за собой тупо говоря слежку да причем любой нормальный человек если он не надо быть супер профессионалом если он э -э будет внимательно следить за собой да то есть э -э -э за тем кто за ним едет, смотрит, то мгновенно обнаружит наружку. Ничего сложного в этом нет. Особенно если вы э, на машине. Да. В Москве, допустим, очень сложно в каком плане. Если человек, допустим, идет по метро, то наружные наблюдения устроено таким образом, вам вас нарушают. Кто-то пасет, как только вы спускаетесь в метро, там берут местные наружники, которые вообще постоянно в метро работают какое-то безумное количество бригад. Они просто передают вас там, что вот такой-то, так-то одет, то-то, то-то. И все. И вас повели уже внутри. Там вы от них никак не оторветесь. Если кто-то пытается свалить от наружников метро, это сделать невозможно. Потому что их там как собак не резано. Там куча видеокамер. Они имеют связь. И связь достаточно устойчивая там у них. Потому что оборудована каждая станция. В общем, там все очень хорошо в этом отношении. Поэтому Установить железно, что за вами наружка, как это ни странно, можно э, там, где как раз мало э, очень цивилизаций, да, то есть вы уедете куда-нибудь на дачу, и если вы едете в какое-то место, в которое не каждый раз ездите, а то есть это какое-то вот случайное место, то наружка за вами пойдет, и вы ее увидите, да? то есть особенно если там небольшое количество дорог, если там нужно постоянно сворачивать или вправо, или влево, как видите на распутье, там надо ехать направо, налево, прямо и так далее, то есть вы постоянно допустим едете вправо и тот же едет вправо, но ну, первый раз от случайность, второй раз это еще раз случайность, третий раз случайность, а когда это 28 раз происходит, то значит это уже не случайность, значит ему туда же куда и вам, да? то есть вполне допускаю, что он, что он едет за вами. Ну, отрываться нужно понимать, имеет смысл или нет. То есть, вполне допускаю, что у вас в машине будет жучок, как у Машина, на которой я должен был э, сваливать из России, была оборудована жучком. Да, и это мы выяснили только в девятнадцатом году, когда машину человек повез ремонтировать. И вдруг обнаружилось, он думал, что там разбита решетка радиатора. Ну, немножко помято, что что-то туда, камень попал или что. А это не камень, это ее отогнули, туда жучок воткнули. И те, кто ремонтировал машину, его нашли. То есть, эти даже не соизволили его забрать. Вот, поэтому, собственно, я и смог уйти так вот, безнаказанно, что называется, от них. Кроме всего прочего, ну, понятно, что не надо полностью сосредотачиваться на нарушении наблюдении, но нужно понимать, что наружка состоит из нескольких элементов. Да? То есть, первый элемент, собственно, это нарушение наблюдения. Это наружка и установка ваших связей. Вы встречаетесь с кем-то, их фотографируют. Да, вы заходите куда-то в какие-то места, их фиксируют. Установка проводится, то есть наружка это одно, а установка это несколько другое. Установка ваших связей проводится совсем иначе. То есть, во-первых, ну, вы заходите к кому-то там к знакомым, к друзьям, к родственникам. Они не знают, к кому вы зашли. Да, хотя, возможно, они занимаются технической разведкой и слушают ваш телефон. Им надо знать. Чтобы знать, с кем они имеют дело, они обязательно к этим родственникам запустят каких-то установщиков. В основном это будут женщины. После 30 лет, как правило, 30-40, которые будут иметь документы какие угодно, то есть они будут из администрации района. Они будут там из ЖЭКа, откуда хотите, то есть они придут под каким-то благовидным предлогом, будут весьма разговорчивые будут чем-то чем интересоваться, кто там проживает, сколько там прописано, сколько не прописано и так далее. То есть это те, которые, такие, кстати, могут прийти и к вам, безусловно, чтобы осмотреться. То есть если наружник, он выглядит пеший, каким образом? Ну, это неприметный человек. У которого сумочка через плечо Обязательно сумочка У которого в руках телефончик Какой-нибудь смартфон Айфон и так далее Он у него в руках или, или висит На веревочке для того чтобы Можно было одновременно Вас снимать Ну и сумка соответствующая да? В сумочке может установлена быть Видеоаппаратура все что угодно Но Сумка через плечо это Обязательный атрибут наружника То есть почти 90% в некоторых случаях не используется то вот это так выглядит наружка да? может совершенно иметь вид нестандартный то есть это в Москве это может быть темнокожий в Москве, да и не только в Москве это может быть какой-то панк то есть совершенно вот особенно в метро Совершенно какого-то неформального вида человек, он может быть наружником. То есть вы на него смотрите и думаете, нет, это не может быть офицером там ФСБ, офицером полиции по той причине, что у него там наолколка прямо на морде сделано, Ничего подобного. Для Москвы и для, для подземки это, это норма это норма, то есть за вами будет пасти тот человек, который вот в этом районе и в такой ситуации вполне нормален, то есть, который ну как бы на месте, он вписывается в картину мира. Кроме всего прочего, я говорю, установкой тоже будут заниматься люди, которые вписываются в картину мира, то есть, также установку могут заставить осуществить участкового. То есть, если они по каким-то причинам не хотят сами лезть или некого им послать, но это обычно деревни какие-нибудь, да, там деревни какие -то, то туда могут заслать участкового запросто. То есть, если они ему доверяют, он у них там на связи с фейсбосниками, они могут этого участкового туда загнать, чтобы он там пришел под благовидным предлогом, проверку паспортного режима, еще что-то там, и так далее. Это вот все, что касается наружки. Да, если вы... Думаете, что в городе вы сможете их обнаружить всегда, то вы не правы. Если они очень серьезно к вам прицелились, значит, они будут пасти вас в две бригады, это значит, что 8 машин. Если их 8 машин, то почти невероятно, что вы их обнаружите. Это надо иметь колоссальный опыт, внимательность и так далее. А вот где-то за городом, да, за городом это сделать гораздо легче в тех районах, где там дачи, проселки всякие и так далее. И далее и что касается дома вашего да то есть вполне сейчас они практикуют осмотры такие нелегальные то есть попасти вас когда вы куда-то уйдете зайти в квартиру ну как у нас было когда женщина которая живет сверху а в доме где я жил она Является женой бывшего руководителя ФСБ по Саратской области, да? и она спускается вниз и видит, стоят каренделя в одежде горгаза. Она понимает сразу, с кем имеет дело, и говорит, хули вы сюда пришли матом? Они говорят, да мы газ пришли проверять. он говорит, вы что, дураки что ли, ёбнутые, наш дом не газифицирован, зачем сюда? Приперлись, а ну вон отсюда, она их выкинула, а потом нам рассказала, когда мы приехали из Москвы, что вероятнее все, все равно они проникли, там видеокамеры и все повесили, и что когда мы с женой будем заниматься любовью, то, наверное, они... Все это будут писать и смотреть. То есть, нужно понимание, что такие черти, там газ, газовики, там электрики и прочее, прочее, под любым благовидным предлогом могут проникнуть, установить видеокамеры, установить прослушки. И это помимо прослушивания телефонов. Это помимо прослушивания, также вот в Саратове практиковалась, там была кухня Марии такая, ну, вы слышали, наверное, про кухню Марии, да, вот и в саму кухню уже встроена подслушивающая аппаратура, то есть, если человек, который интересует ФСБ, да, то он уже покупает эту кухню да, Он думает он кухню покупает А он себе прослушку с видеокамерами покупает И они монтируют Многие люди которые знали работников ФСБ Поскольку это были их родственники Мне докладывали что смотрит стоит машина Там Марии написано разгружают эти кухни, а грузчики, это работники ФСБ, офицеры ФСБ, представляешь, они там грузчики разгружают, чтобы установить, наладить эту аппаратуру. То есть, в России это очень четко все налажено, поэтому самый лучший вариант это не попадать в их поле зрения, то есть, стремиться работать таким образом, чтобы они вас не, не могли зафиксировать. Но Понятно, что действует через VPN, Что сносить информацию, которую не нужно Все время очищать, что держать все, Но это я в этом не специалист Это лучше специалисты по защите секретов Могут рассказать да? Как сделать так, чтобы они из вашего компьютера Не извлекли не в натуре Когда он вдруг оказался у них в руках ничего Не тем более не извлекли на расстоянии Самое главное, чтобы они не извлекли на расстоянии потому что а, вы же понимаете, что это даст им оперативные возможности. А, так у них этих оперативных возможностей нет. Они, Но вы должны также понимать, что все спецслужбы, они как демоны. То есть, если экзорцист видит демонов, то они видят экзорциста. Это так... В мистике устроено, да, так устроено все значит, в магии, точно так же устроено и в спецслужбах. Если вы обращаете внимание на представителей спецслужб, они тут же обращают внимание на вас. То есть, предположим, за вами установлены наружные наблюдения и они видят, что вы проверяетесь. Ну, оно установлено временно, там на один день вам установили наружное наблюдение, по какой-то причине, может быть, по связям вы прошли там случайно и так далее. Ну, просто кинули за вами одну, одну даже не бригаду, одну машину, и вдруг она обнаруживает, что вы проверяетесь, ведете себя каким-то нестандартным образом, да, а это сразу привлекает внимание, сразу же начинают пытаться работать с вами дальше понять что с вами не так то ли у вас бред преследования то ли значит вы действительно что-то скрываете что а если вы скрываете им это интересно потому что это как собака которая кусает того кто побежал кусает велосипедиста поэтому если вы проверяетесь не думайте и вообще вот как бы если вы противодействуете этим спецслужбам не думайте что то это как бы, ну, абсолютно их никак не касается, да, делать это, старайтесь делать это как можно аккуратнее, если, конечно, вас уже в открытую просто не пасут, и вы в открытую, ну, вот как, допустим, Анна, которую пасли в открытую, когда она была в Саратове, она просто их фотографировала. То есть, она их везде фотографировала и говорила: ой, не-не, вы нам не мешаете, мы тут с ребенком фотографируемся. Они, конечно, разбегаются, потому что самое страшное для них это огласка, что вы можете их вывесить где-то, фотку, рассказать. Их тогда уже в наружу не будут использовать, в установке не будут их использовать, они уже будут... В более открытых местах работать, а работа у них, как они считают, сладкая, поэтому они не любят с этой работой расставаться. Все засвеченные наружники в моей жизни просили меня ни в коем случае об этом не рассказывать, когда мы ловили наружников, да, они просили, что давай там... Это, по рукам ударим Ты нас не видел, мы тебя не видели Мы там тебе Ну они могут обещать все что угодно Особенно пойманные всегда обещают Ну понятно что они наебут Извиняюсь, такое выражение Но они очень этого боятся И ни в коем случае они не напишут рапорт Что вы его там вычислили Сфотографировали и так далее Хорошим признаком Также является если вы их Обнаружили там с ними как-то боретесь Является то что вам наиболее начали колоть колеса. То есть, если у вас постоянно спускают колеса, значит, вы делаете что-то такое, что им очень сильно не нравится, поэтому осложняет их работу, и они пытаются вас привязать к месту. Точно так же они, бывает, привязывают к месту, когда нужно провести какую-то им операцию. Никогда наружник не занимается задержанием. Тут должно быть понимание. Если вы видите, как говорили, помните, большевики, увидел... Э, э, сейчас... Подозрительного человека увидел один раз, насторожись. Увидел второй раз, приготовься. Увидел третий раз, бики. То же самое можно сказать и сейчас. Вы видите наружное наблюдение, допустим, оно себя никак не проявляет особо. Там дерзко стараются скрываться и так далее. И это одно. И когда вы видите этап, когда они уже не стараются скрываться, а просто стараются вас держать 100% в поле зрения или загнать куда-то там в квартиру, в какую-то, значит вас собираются брать. 100% это значит ждут кого-то, кто будет вас задерживать, потому что они не будут вас задерживать, чтобы не засветиться. Да, хотя, если будет экстренная ситуация и будет видно, что вы валите, да, то им могут тоже такую команду отдать, если уж, ну, чтобы пожертвовать сотрудникам, хер с ним, да, но, чтобы задержать вот именно такого злодея. Да. У нас было подобное, когда задерживали Толкачева, он позвонил с телефона, не с своего телефона и сказал, что его блокировали наружники. Я понял сразу, что будет производиться задержание, совершенно очевидно это было. И попросил его, то есть я сказал, у тебя там на первом этаже кто-то есть у кого там знакомые, соседи, друзья, у кого окна выходят на другую сторону дома, он сказал, да, у меня там живет одноклассник, я говорю, ну беги быстрее к нему, и, значит, объясняй ситуацию, пусть открывает окно, и ты на ту сторону уходи, и все, и вот мы тебя вывезем через Беларусь» он тогда сказал, не, я сейчас посмотрю, там начал что-то, ну то есть он не готов был, у меня нет загранпаспорта, да не все так страшно и прочее, и прочее, наговорил кучу глупостей, потом говорит, я сейчас выйду, сяду в машину поеду, сел в машину, едет ну, мы не отключались и, и рассказывает, вот они едут за мной, но ну, я уже все понял я разные варианты ему предлагал как свалить, потом говорит, не, все вот они меня остановили, вот достают из машины, ну было понятно что уже никуда не денется так что такие вещи момент вот тот момент когда будут задерживать он виден всегда виден наружники начинают нервничать начинают дергаться и прочее прочее то есть вы всегда и спинным мозгом и своим разумом видите что сейчас будет производиться задержание поэтому у вас есть время и оно я не знаю иногда это бывает большое время это иногда это бывает всего несколько минут да там одна, две, три, но всегда есть время для того, чтобы принять решение и сдернуть, они не настолько велики. Это вот что касается задержания, что касается их постоянного наблюдения, ну, телефончика они слушают у многих, у большинства слушают, такое количество людей, которые они слушают, они не могут обработать, то есть искусственный интеллект пока еще не создан ими, и прапорщицы, которые сидят, все это слушают и пишут отчеты, они тоже не в состоянии всех прослушать. Огромное количество сбоев, ошибок, поскольку ну, нет такого, чтобы вот этот вот человек, он сидел и слушал конкретно вот этих людей. Сегодня он одних слушает, завтра других, послезавтра третьих, пишет эти отчеты, и получается полная путаница. Мы сталкивались, когда меня допрашивали по у Кармишина еще в 2011 году, то мне предложили прослушать телефонные переговоры якобы мои. Я должен был дать показания, что, с кем я говорю и так далее. Это было следственное действие. То есть, следователи, понятно, никакого отношения к прослушке не имеют. Это оперативники, которые рассекретили, передали эти значит, диски. И вот они включают диск первый. Там какие тетки разговаривают. Между собой, меня там вообще нет. Я говорю, а что я тут, о чем я должен здесь сказать вам? Они говорят, ну мы не знаем. Я говорю, ну ладно. Второй включает, и включается разговор с женщиной, которая уже к тому времени покойная, и разговор вообще ни о чем. А самое страшное, что адвокат, который присутствует, это сын покойный, представляет, что у него такие вот глаза по 7 копеек. И это разговор ни о чем вообще. Ну, привет, как дела там, туда-сюда там, и все. Вот. Потом, включаю третий разговор, я разговариваю с человеком, но не по телефону, а у себя в кабинете. И потом я говорю, надо позвонить там, я уж не помню, Кармишину, что ли. И начинаю набирать, пи, пи пи пи пи, тонально идет, о чем? Что говорит о том, что это к телефонному разговору вообще не имеет никакого отношения, это прослушка не телефона, это прослушка меня, да, ну и так далее. То есть мы тогда очень много посмеялись, да, потому что это все было сделано через жопу, какие-то непонятные люди, какие-то непонятные разговоры, то есть было ясно, что абсолютно никто ничего не анализировал, просто все в кучу свалили, выдали на этих дисках, все перепутали и получилось полное херня. Поэтому, нужно понимать, да, что у них огромный вал информации, анализируют они достаточно плохо, и поэтому у них очень важный такой момент, это не проанализировать и вас за что-то поймать, а самим нарисовать, за что вас ловить. То есть, самим нарисовать схему, ну, как вы видели, уже эта схема была с сетью, да, то есть они сами нарисовали схему. Эта схема была с новым величием, сами нарисовали, сами распределили роли этот, вот тот, этот, этот, и, и все, всех, всех там закрыть, бля, всех поймать, всех посадить. Для чего они это делают? Потому что ну, реально предъявить ничего не могут, как, как бы, каким бы ни было путинское государство, уголовный кодекс в любом случае не препятствует и не наказывает за то, что человек там что-то делает в интернете или он там что-то в какие-то группы собираются и прочее. прочее. Если они ничего не придумают, сами ничего не нарисуют, то даже формально все, что происходит, оно ненаказуемо. То есть, им нужно придумать какую-то вот эту фишку, за которую всех привлечь. Они по-другому, собственно, не могут. И вот это, это очень важно для понимания, что нужно как можно меньше им давать информации, чтобы они не могли это компоновать и не могли шить эти дела. То есть, я говорю, поэтому чистить компьютер, поэтому очень внимательно следить, чтобы они не проникали в ваше жилище, когда им нужно, чтобы они не могли вам ничего подкинуть и так далее. Вообще стараться в их, вот так сказать, под колпак не попадать, чтобы они вас не видели. Я говорю, вы не видите демонов, они не видят вас, поэтому старайтесь не попадать. К ним под колпак старайтесь, в общем-то, производить впечатление человека, поступки которого всегда объяснимы чем-то. Ну, там, человек идет за хлебом, человек идет на работу, человек идет с работы, он идет на свидание и так далее. То есть, с позиции простого человека все объяснимо. Не делайте поступков ни в коем случае, которые необъяснимы. Я понимаю, что любой человек может выступить в роли высокого блондина в черном ботинке. Помните этот фильм, когда э, полковник Тулус хотел полковника Милана протроллить, кончился этот он тот погиб и сказал, что своему помощнику Пиражу, что Пираж поехал в Орли и выбрал любого человека. И, значит, это, этот человек будет спецагент. А, зная, что их подслушивают, сказал, что вот ты поедешь в Париж и встретишь, то есть в Варли и встретишь нас, спецагента, а он уже разберется, кто тут накосячил. И Милан, полковник Милан установил за ним и наружные наблюдения, ничего только не делал, потом убийц сбросил. Ну, в общем, почему? Потому что поведение того было совершенно непонятно. Он там договорился с дантистом, к дантисту не поехал, поехал кормить уток, потом еще что-то делал. То есть, вытворял такие вещи, которые спецслужбистом казались очень подозрительными. Ну, любой человек вытворяет такие вещи, которые им кажутся подозрительными, поэтому нужно такое количество необъяснимых шагов сокращать. Если вы вдруг видите, чувствуете за собой внимательное наблюдение, то старайтесь вести себя абсолютно понятно и чтобы быстренько они Перескочили уже дальше, потому что им некогда долго заниматься с вами, они будут, э, либо, значит, дальше идти, там с кем-то работать, либо, значит, э, будут пытаться уже реализовать ту информацию, которую получили. Реализовать, э, понятно, самым плохим для вас образом. Я говорю. Но это и это. То, о чем я говорю, это. Экстраординарный случай, почему? Потому что людей в России очень много, за всех не пропасешь, спецслужбы даже э, при всей их... Э, величине, они больше занимаются крышеванием бизнеса, они больше занимаются вещами, связанными с тем, что добывает им деньги, а не с тем, что укрепляет путинский режим. Нахер, это не нужно все. Поэтому, если вы никак не, вот хотел еще затронуть тему, ни в коем случае нельзя попадать вот в сферу влияние вот этих спецслужб, то есть ни в коем случае нельзя как-то быть связанным с теми, кто отмывает деньги, кто как-то там, ну и так далее, кто в общем с ними каким-то образом работает, ни в коем случае нельзя общаться с агентурой. Да, потому что, то есть, ни в коем случае нельзя пытаться их переиграть, то есть, что вот давайте там будете агентом, а они там в связи с этим, значит, какие-то там будут делать послабления или еще что-то, ничего подобного, то есть, все это заканчивается плохо, ни в коем случае с ними ни, ни, никак общаться нельзя. Никак. И пытаться их переиграть тоже нельзя. Если вдруг вас каким-то образом дернули, засекли и так далее, то самый простой путь – это просто валить. Не, не надо с ними в оперативные игры играть, это вы их никогда не переиграете у них, потому что огромный арсенал методов, а у вас нет никаких. Причем методы у них есть разные, да самые, самые противные средства есть все, а у вас никаких. Поэтому очень важный еще момент, да это ваше окружение. Вы должны понимать, что спецслужбы имеют большое количество агентуры. И агентом может оказаться тот, на кого вы никогда не думали. Да, это ваш какой-то товарищ по школе там, или по институту. Это может быть ваш сосед, может быть ваш родственник. Кто угодно может оказаться агентом, причем по самому невероятному поводу. То есть, идейных агентов-то очень немного бывает. Да? Ну, кто-то из карьеристов может оказаться идейным агентом, тот, который строит себе где-то карьеру в, на государственной службе. Или кто-то, кто строит себе карьеру в госкорпорации, он тоже может оказаться идейным этим. А масса людей, которые просто попались по какой-то причине, да, то есть, это уголовники судимые. многие из них являются агентами, и многие из них сдадут вас с превеликим удовольствием, да, особенно если это касается политической ситуации, вы будете думать, что вот он точно не сдаст, потому что он уголовник, у него там судимость, как раз он -то вас и сдаст. Вот. Потом, да, ну просто не напрямую, он может не на ФСБ стучать, да, он может стучать на полицию, а там дальше эта информация пройдет, потому что полицейские в основной массе будут работать все на ФСБ. На ФСБ да. вот, Потом это может быть кто-то, кто с деньгами очень... Так фривольно обошелся и его зацепили на деньгах. То есть люди, которые занимаются бизнесом, у которых есть обязательно крыша ФСБшная и которые тоже, чтобы сократить свои, может быть, финансовые расходы, может подбросить информацию ФСБшникам политического характера, то есть вы должны понимать все крючки, которые имеет спецслужба, это техническая разведка, и это агентура, и это наружные наблюдения, и это установка, которая может установить самые ваши такие связи, про которые вы и сами можете забыть, да, там по какой-то причине вы там шли, за вами наружное наблюдений, с кем-то столкнулись, с кем вы уже там 10 лет не виделись, но кто имеет о вас какую-то информацию, да, там, и вы с ним не созванивались, они его сфотографировали, установили, кто этот человек, и как-то кто-то близко с ним пообщался, да, поговорил, разговорил его и получил на вас информацию совершенно спокойно это может быть поэтому все такие вещи тоже вы должны учитывать если ну, значит вот пытаетесь противодействовать этим людям но я говорю им лучше вообще не противодействовать в каком плане в том что стараться чтобы вы в поле зрения их не попадали я еще раз подчеркиваю, что если вы их видите, то они видят вас. Это, это главное условие, которое я вот завтра хотел рассказать по этому поводу спонсорам историю. Такую совершенно невероятную. Ну, расскажу вам сейчас, но завтра повторюсь. Ну, представьте себе, я нахожусь в Уронске, Интерпол меня разыскивает, понятно, путинские подонки разыскивают, и я постоянно поглядываю, ну, чтобы не было никаких проблем, я готов к тому, что в любой момент нападут, в любой момент там что-то сделают, готов дать отпор, но прежде всего я, конечно, готов к тому, чтобы фиксировать все возможные, риски да и вот я гуляю с ребенком ну, можно сказать далеко от дома не близко но гуляю там часто. Обычно я стараюсь не повторяться, а здесь такое место, где я гуляю часто. И вдруг я обращаю внимание, что там представитель спецслужб находится. Я понимаю, что это представитель спецслужб. Какое отношение он ко мне имеет, я не знаю. Я начинаю нервничать. Да? И уже мне это интересно. На следующий день вдруг я вижу, что этот представитель спецслужб, Обращает внимание, и вернее не обращает внимания, а он наверное имеет как-то вот э, контакт такой, то есть это не случайный контакт с мужчиной, который стоит на балконе второго этажа. А мужчина, который стоит на балконе второго этажа, это вылитый сантуциус Антуцио блядь, из фильма э, этот э, «Спрут». Да Только Сантуццо Сальери меньше похож на Сантуццо Сальери, чем тот мужчина, который стоит на втором этаже, ибо у него блядь, посреди лба страшный шрам, а еще один на щеке. Ясно, что ему где-то в тюрьме мойкой захерачили. Я, честно говоря, вахуй, потому что я вижу, что это, это скорее всего, наемный убийца да, и, и вдруг этот наемный убийца достает телефон начинает говорить по-итальянски тут уж вообще у меня, да, ну потому что понятно, что Путин вполне может нанять и итальянцев для решения вопроса и у меня естественно возникает э реальное желание сфотографировать этого человека, тем более представитель спецслужб, который там лазил растворился, и я начинаю фотографировать, делаю как мне кажется это очень аккуратно, но оказывается не очень аккуратно, потому что итальяне меня увидел, охуел и убежал и заперся. И я вижу, что он выглядывает из окна. и тут понимаю, что, скорее всего, я как эм, печорен в Тамане да, спугнул. Помните, контрабандистов чуть не остался без головы, потому что не в свое дело полез. Но тут же деваться некуда. И я, представляете, с ребенком и этот нервничает. Я смотрю, он куда-то звонит и я больше на него смотрю, и вдруг выскакивает откуда не возьмись баба, вот как я вам рассказывал про установщицу, вот один в один, ну то есть я вижу, что это представитель спецслужб, установщик подбегает ко мне из двух метров меня фотографирует в наглую, прям вот так, щелк, я так с ребенком, представляете, она у меня щелкает, то есть не то, что она там не скрывается, ничего она даже... Он, он у нее откуда-то вообще, чуть ли не из рукава телефон появился, то есть она не дала мне ни секунду, чтобы я спрятал Харю. Вот она меня фотографирует, я открываю рот, а она убегает в обратном направлении. Все это происходит бегом, представляешь? то есть, ну, я собираю ребенка и такой ваху иду, осмысливаю, что же это такое, я понимаю, что скорее всего, ну, вероятно там человек в Италии что-то чудил, может быть, дает показания по какому-то уголовному делу, вероятнее всего тут итальянская граница недалеко и его к соседям вывезли охраняют до суда, чтобы он там мог дать показания или еще что-то, а я тут влез не в свое дело, у меня какие-то мысли ужасные совершенно, и на следующий день я туда возвращаюсь. Что же я вижу? Я вижу этого итальянца, который со второго этажа здоровается со мной. Довольный, счастливый, потому что 100% меня пробили, 100% понимают, что никакой угрозы нет, выходят его девочки, начинают мои девочки махать руками, и то есть полная тиша и гладь. К чему я рассказал такую длинную историю, еще раз, к тому, что если вы не видите демонов, они вас тоже не видят. Как только вы увидели демонов, вот как в данном случае, понимаете, это... История, которая могла бы херово закончиться, потому что, ну, могло быть совершенно все по-другому, это могли быть совсем другие люди по совсем другому поводу, да, и кончилось тем, что я бы воспринял их как угрозу себе, начал бы вести себя неправильно, в результате бы кончилось пострелушками, да, у меня было в жизни подобное. Чуть не закончилось пострелушками да, в 90-е годы, когда я неправильно воспринял ситуацию. Поэтому я всегда прошу людей, которые значит, вот, занимаются партизанщиной нашей, да, в хорошем смысле этого слова. Э не переоценивать Себя ни в коем случае Да, вот как Толкачев себя переоценил Теперь, блядь, получил 13 лет И это для меня, конечно, удар В самое сердце, почему? Потому что э Ну, я понимаю, почему вы так Закрыли, чтобы мне в душу насрать блядь, чтобы э показать Вот видишь, блядь, ты там Хотел его вытащить, хотел там спасти Да, там э Как бы есть вещи, которые Можем воспринимать как эксцесс -эс Исполнителя, -экс когда Людям никаких подобных команд не давали. Они это все сделали. И, естественно, моральная ответственность лежит на нас, потому что мы с ними общались. И мы, в общем-то, как бы воспринимали их как своих соратников и помогали им. И они помогали нам. Поэтому тут... Но это я к тому, что как нужно внимательно слушать. Если вы не будете э, вот в такие моменты э, понимать, что происходит, да, то, то стоит посоветоваться и послушать. У тех в общем людей, у которых в этом деле опыта чуть больше или может быть чуть больше возможности понять, что происходит. Да, Если что-то происходит непонятное и вам не с кем посоветоваться, посоветуйтесь с нами, но сделайте, пожалуйста, это таким образом, чтобы это не было зафиксировано. Ни в коем случае не давайте возможности зафиксировать этот контакт. Да, потому что, ну... Вот я бы добавил, Вячеслав Славович, да. словам, еще несколько таких ремарок. Да. С конца начну. То есть, что касается э, людей, которые могут вас сдать и подставить. Я помню, как-то, находясь в одной компании, специфических людей, один из которых, как это в их среде называется, смотрящий город. Вот мы с ним разговаривались на эту тему вопросов сотрудничества. То есть Этот человек, который там у них в общем-то пользуется авторитетом, мнение, его мнение пользуется авторитетом, он мне тогда четко и ясно дал понять, что даже не вдумай допустить себе мысли, что такие люди, как я, тебя не сдадут и не продадут, потому что ты не знаешь, какие могут быть у нас на то мотивы. Если хотя бы будет так, хоть один мотив для того, чтобы это стало возможным, это с тобой произойдет. Поэтому даже не допускай себе мысли такой, что тебя не сдадут. Да, Потом... да, говорю. говорю. Потом, что касается их наблюдений, вот когда я проживал в Москве, вот последние эти две недели, особенно перед тем, как мне пришлось уехать. То есть они сначала за мной достаточно, это, так, неприглядно за мной так ходили, наблюдали. Есть, но после того, как я стал передвигаться по городу на велосипеде, они, видимо, это их так сильно огорчало, потому что я все время старался через лесопосадки проезжать. И это их так сильно огорчало, что в итоге последние две недели э, за мной наблюдали, они просто открыто, они на расстоянии, там, дистанции 15-20 шагов, просто тупо за мной таскались, а по очереди, в общем-то, все были достаточно парни молодые, я еще им иногда пробежки устраивал, посмотреть, как они в форме, не в форме, разомнутся или, или отправят машину вперед. Вот. Также они, видимо, от досады, а может быть, для установки маячка кололи мне колеса на автомобиле, хотя, в общем-то, на автомобиле я старался не ездить, поскольку там в Москве я город знаю плохо, и оторваться нет никаких шансов. Так что какой смысл их с собой водить на, на любые встречи, какие бы у меня не были. И вопрос фиксации. Сегодня есть много всяких способов э, технической фиксации, но когда-то у меня была необходимость, я помню давным-давно, понаблюдать за одним помещением, ходит туда кто-то или нет. Вот я поступил самым простым проверенным способом поставил контрольку в виде волоска и слюны. И каждый день я наблюдал за этим волоском, изменится ли его положение, не изменится. То есть, вот таким самым простым способом, который, в общем-то, обнаружить очень и очень сложно, если особенно человек не рассчитывает на то, что, то, что вы знаете, что он подозревает слежку за ним, маловероятно, что какой-то там волосок, что какой-то кусочек промокашки под ковриком в квартире, да, он будет искать э, целенаправленно. Хотя сегодня есть и такие специфические вещи, да, как там как Вячеслав Вячеславович уже говорил, э, видеорегистраторы, IP-камеры, которые замаскированы под лампочку, под э, э, датчик задымленности и, и вообще там, под разную кучу всего. Что-то из этого можно приобрести, что-то нельзя, потому что это может попасть под э, федеральный закон, но, как правило, вещи подобного плана можно приобрести буквально по запчастям. То есть, там, если эта камера приходит отдельно от э, блока управления ею, да, или блока ретранслятора, то это будет уже э, радиодетали, которые не подпадают под этот федеральный закон. Если у кого-то такое желание есть, понаблюдать за этими клоунами, то можете это, это сделать. Но учтите, что если вы спрячете это плохо, то вероятнее всего, если это будет засечено, то IP-камеры, да, то вполне возможно, что у них есть возможность эту IP-камеру ломануть и посмотреть, что вы там пишете, записали ли вы их представители или нет. Ну, либо просто ее забрать с собой, если, допустим, вы. Подобный регистратор установили где-нибудь на улице или в подъезде. А, теперь второй вопрос. Да, я хотел еще нюанс один. В сельской местности, в сельской местности сейчас они очень часто используют дроны. Как это ни странно, да? И это не очень дорого для них стоит. У них херовые дроны, но они их, вот эти вот, которые из рогатки запускают, которые они используют для ГАИ и так далее. Они их используют, поэтому здесь тоже надо следить внимательно. По этим дронам будет понятно, да, что там они наблюдают или не наблюдают и так далее. Да, что, Денис? Да вот следующий такой вопрос в плане работы, что, что нужно проделать, если вы обнаружили за собой слежку? Ну, все зависит от того, я говорю, каких каких целей вы хотите добиться. Есть, ой, давай кошку уходи, наверное Есть, Варь, возьми кота, кошку, а то она сейчас свалится с меня и ушибется аккуратненько. Да, если вы хотите, То есть, давайте так, нужно понять, какого, до какого степени все дошло, на каком этапе это все находится, это очень важно. То есть, ну это, это несложно, как я говорил, понять, если там вас через 5 минут собираются задерживать, то лучше все сдергивать и, и, и особо сильно даже и не думать, да? то есть пытаться свалить из России, или по крайней мере спрятаться в России, чтобы ну, связаться с нами, объяснить ситуацию, и мы сможем как-то помочь. И кроме всего прочего, да, то есть если у вас есть желание бесконтрольно с кем-то встретиться, то есть э, оторваться от наружки, ну, способов отрыв от наружки достаточно много, самый лучший способ это иметь Машину, который, про которую они не знают, по крайней мере на этом этапе они не знали, да, то есть они ее никаким образом не оборудовали, в ней нет э, жучка, да, или если есть жучок в этой машине, да, то тогда другие надо принимать меры, то есть главное сейчас они будут находить вас всегда по телефону. Если вы этот телефон там в несколько листов алюминиевой фольги закрутите, ну, наверное, он не будет давать сигнал, но надо проверить, попробовать позвонить на телефон, если вы не можете дозвониться, значит, и они его не могут зафиксировать. Вот это первое, второе. Если вы предполагаете, то, ну, ваша машина, вы считаете, что в этой машине есть жучок, все, и они, то они Будут вас, конечно, отслеживать, но находить они будут вас не сразу. То есть, если вы от, от них оторветесь, а машина когда с жучком, они абсолютно не боятся, что вы оторветесь на долго, на много, потому что они вас тогда смогут зафиксировать, да. Вы, если хорошо знаете город, должны понять, что, то есть, должны знать, где есть, допустим, гаражи, да подземный в которых этот жучок не сработает да и просто оторвавшись от наружки ненадолго они вас конечно на экране ведут да вы ныряете в такой гараж в самую глубину там где-то паркуете эту машину и выходит чтобы было несколько выходов выходит через какой-то выход которые точно они не, не, не могут отследить по многим причинам, то есть, ну, первый там с дороги, например, не видно, этот выход непосредственно там в какой-то супермаркет, гипермаркет, а у него есть еще там несколько выходов, ну, и так далее. То есть вы должны понять, что если они вас потеряют, они будут вас фиксировать по кварталу. То есть вот одна машина будет смотреть в одну улицу и туда, а другая там с угла тоже в ту и в эту. Вот скорее всего будет стоять две машины и они будут фиксировать, где вы вылезете Вот на этих улицах. Да, по этому периметру вы не должны появиться, то есть должно, должен быть какой-то проход и выход, который исключает вас, ваше появление на, это, на этих улицах, чтобы они не могли вас зафиксировать. Да, это может быть даже, э, что это может быть какая-то закрытая автобусная остановка или там маршрутки, где вы сядете на маршрутку, и они вас не увидят, как вы уедете. То есть, бросили машину, уехали и так далее. То есть, здесь легко подумать, но нужно понимать, зачем это делать. То есть, и вы понимаете, если вы такие ухищрения утворите, они понимают, что вы, и тем более вы от них оторвались, они будут вахуй то есть они понимают, что имеют дело с человеком, который противодействует их деятельности. Мало того, что зафиксировал их деятельность, он еще и противодействует. То есть всегда, когда пишется для наружного наблюдения, пишется задание, а я сам таких заданий в жизни писал десятки, потому что у меня было две группы наружного наблюдения. Одна была КГБшная, состоящая из КГБшников, другая из ментов, когда у меня был Аллегра. Вот когда я делал эти задания, то я всегда указывал заранее, если мог знать, Имеет ли человек опыт оперативной работы, знает ли он о том, что могут пустить наружные наблюдения, каким образом оно осуществляется, какие средства применяются при этом и так далее. И у нас была выработана бальная система, то есть естественно 10 баллов это когда человек знает все, ну то есть вот он там как... Вчера сам ходил там в наружниках, да, а сегодня нам нужно его пропасти. И это считалось 10 баллов, и мы, как правило, применяли совсем другие методы. То есть, сразу же мы отказывались от того, чтобы производить наружные наблюдения. Или использовали так называемый японский способ. То есть, когда просто садится тупо на хвоста, машина с сильным двигателем, чтобы он никуда урваться не мог, шофер крепкий и с хорошими водительскими данными, машина зимой хорошо шипованная, и все, и просто едешь сзади, то есть он начинает метаться, гоняться, а ты гоняешься, также он по встречке, ты по встречке и так далее. Ну, вот такое приблизительно делали, когда Путин приезжал в Саратов, вот пытались, я обучал людей наружки, сажал в машине, в машину, а они естественно ехали за мной. Ну, я показывал, как отрываться потом возвращался к своей конторе да, сажал новых и так показывал и вечером так я их замучил я потому что постоянно уходил от них Вечером я посадил Эдика, поехал, они тут начали, и Эдика вообще вез домой, они начали в наглую за нами ехать, тогда я поехал по трамвайным путям, они поехали за мной, я поехал по встречке, по трамвайным путям, они поехали по встречке, ну в общем, в конце концов я, конечно, оторвался, но Эдик голосил там в голос, орал, что э, ужас там, а потом также я выкинул Эдика, быстренько, да, и спрятал машину в подвале торгового центра «Триумф», и, а, там не отслеживается, телефон не работает, и они до утра бегали, искали Куда же я делся? Потому что я делся в том районе, рядом с улицей Московской, по которой как раз должен был ехать Путин. И они поэтому очень ссали, что Мальцев возьмет гранатомет, где-то на Московской встретит Путина. Это для них был ужас. Поэтому я говорю, всегда нужно понимать, какая цель. Если цель снять подозрение, то лучше ни в коем случае не выдавать того, что вы увидели. И их, да, и действовать таким образом, как вы бы действовали, если бы ну, занимались обычными какими-то делами, там, ходить по магазинам, что-то там общаться, может другой вариант быть, который срывает крышу. Это мы делали подобное. Очень это не нравится никому из да, Скажи, как я машину когда обогнала? на перекрестке и сняла их. Ну да, снимала, она их снимала, это я уже рассказывал, это я рассказывал. А самый страшный вариант, если они вот работают для того, чтобы ваши связи зафиксировать, то нужно максимальное количество общения. То есть, со всеми подряд. Вы общаетесь со всеми подряд. Чем больше, тем лучше. Совершенно разных людей. В трамвае, в троллейбусе, на автостоянке. Причем совершенно повод... Вы можете вообще какую-нибудь херню прогонять, да, там... Подошел, что-то спросил, там что-то поговорил, более чем вопрос, да, пожать руку, то есть продемонстрировать, что вы этого человека знаете, хотя это абсолютно вам незнакомый человек. Вот как только 10 таких связей вы им подкинете, они считайте, что охерели, потому что они их будут фотографировать, они будут записывать номера машин, они будут устанавливать, кто эти люди, пускать за ними, может быть, наружку, может быть, проводить установку. Это люди будут абсолютно разные. Не факт, что они вообще окажутся какими-то леваками, да, там кто-нибудь может оказаться военным артиллеристом, там химиком каким-нибудь и так далее, биологом, там каким-то носителем секретов и, все. и Итальянским. Да, да, итальянским И все, у них взрыв будет мозга. То есть, за работа зайдет в такой тупик, это э, пока они разберутся, а разберутся они, наверное, через несколько дней, что это полная хрень, да, что их просто протроллили таким образом, ну, там будет полный пиздец, там их уже половину уволят, половину я не знаю, что сделают, потому что они не смогут в обычной нормальной, так сказать, беседе своему начальству объяснить, а это очень важно, нужно понимание того, что тот, кто ведет определенные дела, он должен в обычной беседе слабоумному начальнику объяснить, как все там работает. блядь. Начальник ничего ни хера не понимает, говорит, объясни. И он говорит, вот это так, это так и так далее. А здесь, когда он вот выкладывает ему 10 человек, там, а то иногда и 20, и говорит, объясни, как они между собой связаны. А как он объяснит, если вы, которые с ними поздоровались, и, и даже да, не знаете, не как они между собой связаны Потому что они никак не связаны Потому что это просто вред сивой кобылы И все, такие вещи, конечно, троллят и выносят мозг Это очень серьезный такой удар Но понятно, что они будут за это как-то карать когда разберутся будут резать колеса будут пытаться что-то устроить какую-то адскую жизнь потому что для них это совершенно причем они до конца понимаете они до конца не верят никому и еще через 10 лет они не будут до конца уверены что их протроллили. они будут думать а вдруг там что- то есть какая-то вот, когда это пойдет выше, то есть от этого начальника перейдет выше, какая-то надзорная инстанция в это заглянет и скажет, мне это херня, а какая-то еще Нет, там, наверное, какие-то шпионы, бандиты, террористы, что-то затевали мне, а вы это все упустили и так далее. Поэтому, я говорю, нужно понимать, какая цель. Цель должна быть главная, не на себя. Не обращать внимания ни в коем случае и придуриваться, да, прикидываться, значит, абсолютно аполитичным, абсолютно не имеющим, так сказать, никаких взглядов. Это очень важно. То есть, если вас будут зондировать, да, поскольку... Ну, допустим, те люди, которые у нас занимаются пропагандой и агитацией в интернете, совершенно не обязательно пропагандировать и агитировать в среде соседей там, и, и так далее. Вы же понимаете, что у вас могут просто срисовать. То есть, вполне я допускаю, что кто-то из агентов, да, если вот сейчас прощупание постоянно происходит, кто-то из агентов да, будет закидывать там какие-то варианты для беседы и вполне допускают даже какие-то связанные с вот тем, что они могут нащупать, да, то есть, и в таких случаях, если вы чувствуете, что это не просто, так вас спросили, там, как к мальцеву относится, там, еще что, вы же можете отрицать вообще все, там, там какой-то у вас спрашивает, а как там к мальцу, да, я не знаю, а кто, а кто это, а кто это, все еще он не знает, он отказался, да, или там что-то, видите, опасный разговор какой-то, да, я политичный, я политикой не занимаюсь, пошли все нахер, бля, все козлы, всем вафлю, все, тоже сразу все вопросы снимаются, да? и поэтому, Саша, да. Может быть, может быть, отсюда и логический вывод, что, может быть, нужно максимально круг общения для всех расширять? Ну да. Вы не ведете политической пропаганды, но зато очень-очень-очень общительный человек. Вы постоянно со всеми здороваетесь, общаетесь. Вы такой заинтересованный дядя, который не ведет ни одного политического разговора. Если у вас каждый день десятки людей, как вас проверять? Вы просто шизик какой-то, который вот которого нехватка общения он пытается это так да это хорошая тема так да хорошая тема так что вот ну вроде основное мы сказали но вы понимаете всегда есть нюансы каждый каждый раз жизнь подкидывает что-то новое Поэтому я говорю, если у тебя, вот, Денис, есть источник экстренной связи, то есть нужно такой источник наладить, чтобы люди могли посоветоваться. Но посоветоваться ни в коем случае не со своего телефона. Не с телефона, там, который вдруг оказался под рукой благодаря чему-то. Да? Как Еще раз вот вспоминаю про того же Толкачева, как Толкачев, когда его загнали в СИЗО, да, звонит откуда-то из СИЗО и вот спрашивает, спрашивает его а как у тебя телефон-то так? Да мне вот типа блатные Тут дали телефон блядь, И так далее Ну я ему там намекнул всячески Что разговор этот под контролем Сто процентов И ладно, он там нам Звонит, мы ничего там лишнего Не скажем в любом случае Он же наверняка еще кому-то звонил Какой-нибудь Нади Беловый, Блядь, в который язык как помело Еще кому-то, блядь Поэтому... Я его тогда предупредил, что не стоит пользоваться вот таким телефоном, который ему дали блатные. Поэтому лучше всего иметь какой-то запасной вариант, то есть купить через кого-то, кто вообще не догадывается о том, что, что делает какой-то телефончик, да, у которого есть возможность создать телеграм. Да. И чтобы там какие-то денежки лежали, которые можно закинуть на него совсем левым способом. Сим-карта левая и так далее. Чтобы с него ничего, вы, никаких контактов с этого телефона у вас не было. Да? И телеграмм, чтобы был не ваш, телеграмм новый. И с этого телеграмма вы... Могли связаться с Денисом И уже посоветоваться Мы скажем, что делать и как делать Если вдруг Будет такая опасность Потому что ну, Сейчас, честно говоря, путинцам Мы же видим, что им не до этого У них полный бардак Все идет в разнос, сливается Вся информация Поэтому я думаю, что В ближайшее время У них закончится энтузиазм Относительно ловли политических у них им уже не до этого. будет Но в любом случае я говорю, что стоит все это иметь. Я не знаю, была ли полезна эта беседа. Напишите, была ли она полезна для вас? Узнали ли вы что-то новое или я вам рассказал в общем-то элементарные истины, да как? Помните, там наставление для разведупра от 24 -го года. Такая настольная книга всегда была в 90 е годы. Наставление для разведупра 24 -го года ему прикалывали всегда. И все КГБшники, которые у меня работали, говорили: что знаешь, а ведь ничего не изменилось. Вот когда в этом наставлении там много таких смешных интересных вещей было в этом наставлении для разветупра ну например такая, что если э, там разведуправление, э, занимался и тем что пасет, да и тем что убегает ну разведчики разные да и контрразведчики и разведчики вот там описывался и с точки зрения разведчика и с точки зрения контрразведчика что самый лучший вариант чтобы обмануть наружку, это прийти по адресу там какой-то женщине, да, ну, с которой есть определенные какие-то связи. Раздеться до гола, одеть халат, явно что под которым нет ничего. Выйти с сигаретой на балкон демонстративно, значит, курить, вести беседу такую фривольную. Ну и потом быстренько ускакать туда и сделать это значит вот вечером из расчета того, что все там человек до утра будет зависать и пасти ночью абсолютно не имеет смысла, ну а самому понятно тут же оттуда сваливать и делать такие быстрые ноги что вам не горю то есть ничего не изменилось вот как тогда было все так, просто сейчас усилилось все это технически, да, сейчас можно Туда какого-то жучка забросить, да, там можно как-то подсмотреть и так далее. А ничего не изменилось. Большой... Это да. совсем недавно был случай с нашим председателем партии народовластия Беларусь. К ней да. домой пришел дядечка и давай маме ее втирать о том, что какая у вас замечательная дочь, какая она вся раскрасавица-умница а мать спрашивает, а вы ее откуда знаете, а он утверждает, что он якобы до этого, в двенадцатом году приходил менять газовую колонку и, теп и теперь он вот пришел э, с проверкой, потому что под, подошел подошла о, как там у них ну регламент, вот, регламент пыталась, да. Да, она предполагала, что квартира будет сдаваться, до этого нужно было чтобы газовое оборудование было проверено и вот этот дядя приходит якобы сделать проверку начинает рассказывать что вот я там видел я там вот знаком но ну, в общем она мама конечно дочери сообщила об этом проверила документы кто же там писал в прошлый раз 12 лет назад но оказалось что эти ребята даже не удосужились того слесаря дернуть хоть посмотреть кого туда записать как называться как расписаться поэтому э и самое это смешное, что, что он там наговорил, что и в прошлый раз э, она не появлялась, и даже тот следствие, который был в прошлый раз, не мог ее никак в лицо увидеть, потому что не было ни фотографий, ни ее самой там не присутствовало. Поэтому, она в Москве была, да, она говорит, она была в Москве <laughs> в этот момент, когда приходил. Это да. я как разговор о том, что, в общем-то, с тех пор, даже если ничего не изменилось, но эти средства технического наблюдения, технической разведки, их очень серьезно расслабили. Да. Их квалификация значительно упала с тех времен, поскольку тогда нужно было ногами и башкой зарабатывать все, все эти данные, что они имели. Поэтому они не всесильные и не вездесущие. Вездесущие и вездесрущие, но не вездесущие. Да, это, это верно. Еще вот сейчас люди... Определенные, особенно уголовные авторитеты, придумали такой способ борьбы с наружкой, да, как. Ну, это еще в 90-е годы, как глушение радиосигнала. Вот, то есть, ситуация такая, что если заглушен радиосигнал, то у них сразу ступор возникает, потому что все у них завязано на радиосвязи. Поэтому, если радиосвязи и телефонной связи нет, они сейчас в основном по телефонам работают, да, если этой связи нет, то все. Они тогда попали. Они не знают, что делать. Они на любой, как сейчас любят Вовины, люди говорят, вызов. Они на любой вызов не знают, как реагировать. То есть, для них это жопа с ручкой. Да. Но ну, они иногда принимают совершенно непонятные решения, что говорит о том, что да, они либо потеряли полностью профессионализм, либо они, в общем-то, как-то, ну, действуют скорее по-бандитски, что ли То есть, ну, вы помните, как у меня произошла драка с наружником на, на Пятницкой, да Когда я ему врезал по затылку То есть, он мне два раза ногой суданул, какой-то кикбоксер А я его ударил по затылку И самое интересное, что... Вот где он меня бьет Ногой на видео Осталось, а где я его бью По затылку Там тумба мешает не видно, то есть он оттуда выпадает из-за тумбы с разбитой головой а кто ему разбил, как это происходит то есть ни одна видеокамера это не увидела, может быть это меня и спасло, сейчас я понимаю, что это возможно они меня бы и привлекли но представьте, гражданина взял там отхуярил посреди, я извиняюсь за такое выражение Москвы, это вот такой вариант непонятный, да, с точки зрения действий наружников, наружник бросился избивать э, объект. Да? То есть, ну я понятно, что я его раскрыл, понятно, что я его начал фотографировать, зачем на меня кидаться, надо бежать. И второй случай, то есть, они знают, что я знаком с наружными людьми, что я агрессивен, весьма агрессивен. «Я выхожу из Измайлова, из гостиницы ночью, ночью. За мной идет наружка. Я иду в Измайловский парк. Я бывший пограничник, человек, который да, чувствует, и они это знают, они это изучали, Человек, который знает» оперативную работу блядь, бывший пограничник который знает ночь который знает лес я иду в лес наружники идут за мной вот это меня тогда так озадачило. я просто охерел но я понимаю в метро они идут за мной но в лес то нахера они идут я <связать> был просто потрясен ну, кто... Нет, куда убивать, умирать они могут только пойти, они что, в... они, да они, они думают, они что не знают, кто это такой, они что на дело мое не смотрели, что ли, ни одно, так что это вот так, так меня тогда удивило, я просто. ну они конечно меня мгновенно в лесу потеряли, но они выглядели как полные идиоты, то есть они туда пошли. И это для меня была загадка. Если вот мне вы спросили, то есть вы меня спрашиваете, как они будут действовать. Вот я вам честно скажу, херу знать, как они будут действовать. Вот если бы меня там спросили, вот ты идешь в лес, зачем ты идешь в лес, чтобы избавиться от наружки. Понятно, они туда за мной не пойдут. Но они туда за мной пошли. Понимаете? И самое смешное, я, конечно, от них избавился, я ушел в этом лесу, там для меня это не представляло никакого труда, и они меня там не нашли потом. Но делать не в этом, дело в том, что они не должны были это делать ни по каким своим циркулярам, ни по одному приказу они не должны были это делать, это нарушение приказа, они это сделали. Поэтому, когда вы говорите, как они будут вести себя в отношении вас, я не знаю они могут как угодно вести. Это произвол их начальника, дурака может быть, абсолютно. Они что угодно могут сделать. Поэтому всегда нужно рассчитывать, что вы имеете дело не с э, каким-то особыми профессионалами, а с идиотами, с конченными идиотами. То есть, они могут наброситься как на меня на пятницу, или пойти как в Измайловский парк. Это же совершенно очевидно. Ну что, я думаю, на сегодня хватит. Эти беседы будем теперь продолжать каждую пятницу на разные темы, да, И хорошо. Повышать общий уровень информированности. Ну, вообще, это нужно, потому что это как лишняя информация, она грузит. Люди начинают дергаться, когда они особо сильно ничего не знают, они не дергаются. Я уже говорю: главный принцип: ну, чтобы вы понимали, что нужно себя в руках держать, это если ты не видишь. Демонов они не видят себя. Но я могу вам сказать то, что всегда расслабляет и всегда расслабляло во время службы. И вот когда вы противостоите спецслужбам, вы не воспринимаете это как на самом деле происходящее. Иначе вы просто задохнетесь от адреналина. Вы воспринимаете это как некое театральное действие, как игру самое страшное, когда вы обнаруживаете наружные наблюдения, в самом начале то есть вы еще не опытный человек и не можете от него отделаться, от этого наружного наблюдения, и вот и подтверждается, что да, это вас спасут и так далее, и вас начинает захлестывать адреналин, а у вас нет никакого выхода, то есть, я имею в виду, вам не надо с ними воевать, бороться, стрелять в них, то есть нет никакой боевой ситуации, и адреналина в конце концов может стать столько, что но Ноги просто перестают идти, такое бывает, да, когда очень большой всплеск адреналина, бешеная ярость, нет никакого выхода ее, то есть вам не надо сейчас тут драться и так далее, и у вас ноги становятся ватными, то есть начинают просто отниматься ноги, такое я видел в своей жизни многократно. Ну, со мной, слава Богу, такого не происходило, но со многими людьми я видел, что происходит и более сильными, и более мощными, чем я. Такое происходило. Поэтому вот воспринимайте это как, как понарошку, чтобы ни в коем случае адреналин вас не захлестнул. Вот тут у нас еще спрашивают напоследок. Расскажите, если ФСБ знает, что я топлю за революцию, знает, что я реально... Человек почему ничего не делает? не знаю, но они, во-первых, могут не знать, это вы думаете, что они знают, это первое. Во-вторых, они могут знать и не желать ничего делать по той простой причине, что тот, кто этим занимается, ему нахрен еще лишнего не надо. Да, у него есть, он, представляете, там занимается какими-то бизнесами, крышеваниями и так далее, нахрен ему еще что-то нужно. Кто-то там что-то делает, и ему, чем, чем он меньше знает, тем ему лучше. У него есть какие-то вещи, Отчеты, которые он пишет, какие там, значит, эти Нет. рапорта, да, которые там куда-то передает, подшивает, какие-то оперативные дела, он все это делает чисто формально, для того, чтобы набивать свой карман, это тоже такое часто бывает, может быть, просто за вами наблюдают, да, кроме всего прочего для того чтобы вот представьте если они вас придут будут пугать кто это может прийти и пугать Ну, центр ЭА может прийти и пугать потому что у них э, галочки за это сколько они там напугали и так далее вот они напугали человек больше не занимается политикой и это их заслуга у ФСБшников нет такой заслуги поэтому э, и галочек таких нет поэтому они Должны будут слабать уголовное дело, какое-то, да, там хоть по 282. Это очень часто препятствует их работе с политическими. Да, ну, представьте, он на местах, где-то в маленьком городе работает, этот фейсбушник он выявил, что там сильно не любит Путина, кто-то противодействует в интернете, работает. Если он сейчас это все доложит своим начальникам, значит, они будут требовать реализации какой-то. Какая реализация? Ему надо придумать, как вас за что посадить, зачем он вас может посадить. Представляете, то есть ему надо все это выдумать, все это сшить, это уголовное дело, чтобы следователи какие-то это дело вели, а он оперативно это дело сопровождал. Ему нужно для этого сопровождения хотя бы какая-то разумная мысль, за что вас привлекают к уголовной ответственности, за то, что вы Мальцеву знаете, или еще за, за счет. Нет, конечно, за это нельзя привлечь. То есть, вам нужно придумать какую-нибудь там 282-ю или там чуть ли не 205-ю, а, соответственно, нужны какие-то выдуманные доказательства, столько геморроя, а нахера, когда они занимаются там своими нормальными делами. Поэтому я говорю, если с вами никак не работает, это может быть по многим причинам. По очень многим причинам. И сейчас таких причин становится все больше и больше, потому что сейчас все больше люди задумываются о себе, те кто поумнее, ФСБшники. Да. Все, больше не будем вас сегодня донимать. Да. Вот цикл, цикл наших передач на разные темы. Всех всех командиров жду в воскресенье на совете командиров. Всем спасибо, всем до встречи. Счастливо, пока, да здравствует революция. Так.